Будем собирать удлинитель, потому что купить его очень дорого стоит. Гораздо дешевле купить за счастье и Берем хорошенький баллон, который можно закрепить. Берем старый провод от удлинителя. который нам надо переделать. Отвертку. Вставляем кабель, делаем пару витков. обрезаем в районе 7 миллиметров зачищаем кабель Складываем вдвое. Нажимаем и упаковываем. не боясь передавить кабель у нас получается фаза 0 и посередине жило заземления закрывать, чтобы нам ничего не мешало. можно идти устанавливать прикрепим к стене и можно будет крепить фиксировать розетки наши